Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта и альтернативной энергии. Сегодня я хочу вам показать, как мы будем подключать батарейный инвертор SMA. Вот такая красивейшая штука у меня есть, и она полностью может питать весь дом. К чему будем ее подключать? К вот этой замечательной батарейке. Это связка из двух батареек производства Сигаса. Она прекрасно катается, прекрасно монтируется. Каждая батарейка может друг на дружку ставиться, ну или, правда, друг на дружку можно только две. Дальше батарейки скрепляются пластинными винтами, и соединяются к Андерсона. Вот такой замечательный коннектор, клюк-клюк. Ну, мы его сейчас тоже соберем, у нас тоже будет клюк-клюк. Вот это у нас как раз часть, которая будет присоединять нашу батарейку к инвертору. Занимает это действительно совсем немного времени, потому что штука приходит готовая, в чем ее прелесть в том что весь менеджмент этой системы то есть батареи менеджмент свистим контрольная плата и так далее они все внутри непосредственно батарейки уже смонтированы то есть нам ничего не нужно больше делать нам нужно единственное чтобы поставить друг на дружку соединить разъем и воткнуть вот эти разъемы порты контроля там правда есть определенная последовательность дальше все эти порты подходят к модулю который может показать какой сейчас заряд батареек на ну, сейчас 50 процентов и заодно эта вся штука передает информацию на инвертор то есть они дружат прекрасно между собой инвертор знает что творится с батареей батарея знает что творится с инвертором это некий залог что система как там некоторые пишут да у вас батарейки улучшились два года да вам стеклянный хер на полчаса ну э -э, друзья вот эта батарейка может работать 5000 циклов Емкость ее, как вы видите, 13,4 ампер-часа. естественно, я не всю емкость буду использовать, потому что я буду оставлять 20%, чтобы она работала 5000 циклов. То есть батарейка очень хорошая, по современной технологии уже последняя сделана, и она уж точно не будет работать 2 года. То есть у нее 5000 циклов, если каждый кто-то из вас поделит на 300, сколько их в среднем году бывает, ну хорошо, на 360, вы получите сколько эта батарейка отработает до, так сказать... Потери емкости 80%. Вы скажете, ай, а что же дальше? А когда она потеряет на 80%, мы все умрем. Нет. Можно будет купить, поставить еще одну батарейку. И будет первоначальная емкость плюс еще немножко. А можно будет эксплуатировать так же, как есть, потому что батарейки я покупаю с избытком. Мне в принципе нужна была бы одна. Но у меня есть две. Поэтому они через 10-15 лет будут примерно так же работать, как сейчас, ну, чуть-чуть меньше. Ну и что? Залог хорошей эксплуатации батарейки – это правильное ее подключение и вот это вот соответствие управления батарейкой, управлению инвертором, потому что в основном все вот эти вот негативы, которые валятся на владельцев вот этих домашних систем, говорят «Я поставил батарейку, у меня сдохло». Ну, правильно, поставил чувак свинец, разряжал его на 100%, свинец сдохнет через 100 циклов, может быть, даже через 50, даже свинец, который рассчитан на глубокие циклы его нельзя разряжать на 100%, литий тоже нельзя разряжать на 100%, но свинец можно разряжать на 50%, он прослужит 500 циклов, литий можно разряжать до 20%, то есть остается 20% и при этом вы получите, ну вот конкретно на этой батарейке 5000 циклов. Э, спорить можно сколько угодно, я просто делаю, и я говорю, что, что это удобная батарейка, в отличие от, э, есть куча производителей, где там нужно 10 раз какие-то там батареек между собой соединить в кассету, чтобы получить емкость там хотя бы 10 киловатт-часов. То есть здесь сейчас 26 киловатт-часов две соединенные батарейки я возьму и просто подключу их к батарейному инвертору. Что нам нужно, чтобы подключиться к батарейному инвертору? Конечно, демонический провод. Это 95 квадратов. Зачем такой нужен? Ну потому что токи достаточно большие. То есть по вот этой вот всей спарке до 400 ампер эта штука может батарейка отдавать. Соответственно, инвертор может столько же есть. Инвертор в принципе на 4-6 киловатт -час рассчитан долговременно, но он в пике может брать и 12, поэтому батарейка должна иметь возможность отдавать большой ток. В чем прелесть еще этой батарейки? В ней уже встроен предохранитель. А я вам сейчас покажу, где у нее встроен предохранитель. Вот. Вот здесь под этой крышечкой стоит такой специальный предохранитель. И если вдруг по какой-то причине ток будет превышен, предохранитель выгорит. Батарейка не сдохнет. Вы сможете купить новый предохранитель стоимостью там 15 евро и жизнь спокойно и счастлива дальше. Если вдруг вы там нечаянно там коротнули контакты, еще что-то. Ну, вообще, в принципе, с литием всегда проблема только если превышен каким-то образом ток. И один из элементов перегрелся, загорелся. Или, допустим, превышено напряжение по зарядке. Именно поэтому важно, еще раз я раз десять за видео повторю, чтобы соответствовали системы контроля батарейки, системы контроля батарейного инвертора. И в данном случае это дублировано, то есть инвертор ни, ни в коем случае не захочет выдать больше, чем может на батарейку, чем нужно. И батарейка не возьмет больше, потому что у нее тоже своя защита. Эти защиты дружат с друг другом. Чтобы провод наш соединить э, с инвертором, у нас есть, э, необходимо такую вот штуковину было изготовить. <смех> с отверстием <смех> потому что точка подключения а, здесь резьба м 10 и соответственно мне пришлось изготовить вот такой а, коннектор вы спросите почему не идет в комплекте коннектор это вопрос косма я тоже бы хотел бы его задать потому что мне пришлось изрядно поколдовать а, что мне прислали вместе с проводами вот такую вот гильзу и дальше конечно я могу сплющить эту гильзу молоточком там просверлить в нее отверстие что-то сделать скалхозить такое но это не наш метод. Слава Вселенной пришел к батарейке то 2 и к каждой батарейке пришли свои разъемы вот этого Андерсона. И вот был такой разъем, который как раз обжимается на провод. И я изготовил из него, ну, естественно, подрезал болгаркой, просверлив и так далее, вот такую вот детальку. Традиционный ключ от дома, как мультики про Буратино. Друзья, каюсь, мой, так сказать, Подвал выглядит, конечно, в ужасном состоянии. Как говорит Беннат, всегда здесь адский бардак. Основной инструмент любого инженера. Ну вот не инженера, а, так сказать, изобретателя. Это болгарка. Потому ну, что, полки болгарки можно просто аккуратно сделал Керном э, наметил, где будет отверстие, просверлил это отверстие, снял фасочки, э, так сказать, сверлом большего диаметра и аккуратненько закруглил, все почистил. Вот получился вот такой замечательный... Коннектор. Я бы мог его, конечно, полдня, полночи, наверное, месяц искать где-нибудь здесь в провансе, но я его сделал за 15 минут и страшно доволен. Болгарка это универсальный инструмент, который позволяет сократить расходы вашего времени. Естественно, нужно работать в очках аккуратно. И если вы не умеете, то лучше поучиться, потому что можно, конечно, быстро отпилить себе руку. Но болгарка позволила изготовить вот эту детальку я ее сейчас быстро обожму. А вот с уже сложнее. Здесь на сколько не возьмешься и без необходимого инструмента у вас мало что получится. Какой вам нужен инструмент для обжива? Ну вот такой гидравлические такие клещи, которые с помощью гидроцилиндра создают дополн... должное давление на, так сказать, провод, на гильзу провода. И позволяют это все дело обжать. К счастью, я когда-то конструировал лебедки гидравлические делал там... Мне нужно было обжимать провода... Там, к аккумуляторам и так далее. И я решил, что не буду я мелочиться, куплю себе хороший когда-нибудь инструмент. И вот купил, вы не поверите, вот он мне, купил я его в Москве в свое время, а пригодился он мне в Провансе. И я теперь могу не, выжим, не вызывать сертифицированного мастера за большие деньги, а здесь, увы, все очень стоит больших денег. То есть человек, который умеет что-то делать руками, он это будет делать руками, но это будет стоить ого-го-го сколько. И я бы такую систему точно себе не позволил, если бы нужно было бы это монтировать с помощью какой-нибудь фирмы. Ну, потому что я знаю примерно цены, которые здесь на рынке существуют. А, ну, к примеру, я сам поставил тепловой насос, пошедшийся мне в 2700 евро, установка его стоила 2500 евро, почти такие же деньги. Я на 500 евро купил инструментов, включая вакуумный насос, там кучу всякого там прецизионного оборудования, там гаечные ключи хронометрические, динамитрические, <смех> в общем, у всего высшего качества, и смонтировал, до сих пор работает, и будет работать еще долго, потому что, когда делаешь сам для себя, то получается значительно лучше, чем когда делаешь не для себя, а для кого-то. Электрики, наверное, будут надо мной смеяться за качество обжима, ну, друзья, как могу, я же не профессиональный электрик, я просто знаю, что нужно хорошенько провод сжать гильзой, чтобы... Был хороший контакт, это самое главное. Хороший контакт, это самое главное. А электроника, это наука о контактах. Чтобы все было красиво, друзья, естественно, мы усаживаем термоусадочкой соответствующего света соответствующий провод. Потому что, во-первых, наклейка, конечно, это позволит не соприкоснуться плюсу с минусом с если будет какое-то обслуживание, это там нечаянно как-то, чем-то, кто-то попытается задеть. То есть наличие церковной усадки, это, вообще-то, некий плюс. Ну и, в конце концов, это просто красиво. Вот Ну, к счастью, сам фен был у меня. Я с помощью него довольно много всего делал здесь, по дому. Удобная штука. Можно, конечно, использовать зажигалку. Я не строю иногда даже сам пользуюсь там, раз зажигалочкой подрел. Но, если есть фен, мне нужно сделать видео, надо сделать все красиво. Нам остается защелкнуть вот этот разъем на разъеме Андерсона. Как выглядит сам разъем? Вот так он выглядит. Здесь уже есть пластинка, на которую защелкнется а, вот этот вот выступ разъема и не позволит проводу выскочить. Я вот делаю сейчас очень просто. Я проверяю, что надпись плюс. Красная тирка, усадочка. Видите, как все удобно. И дальше идет чпок. И все, разъем готов. И теперь, мне нужно... и теперь мне нужно присоединить вот этих два разъема уже непосредственно к нашему инвертору. К счастью, здесь тоже сделано вот плюс и минус, и обязательно даже читать инструкцию. Неудобно, друзья, то, что мы уже смонтировали кучу оборудования. То есть вот это вот, что это такое? Это подключение солнечной панели, которых мы добавили на крыше. И вот мы их уже смонтировали, а провода еще не смонтированы. Поэтому сейчас будет квест, как засунуть не очень-то гибкий провод под определенным углом, туда, где, по идее, он уже должен был раньше быть. Лучше, друзья, монтируйте все по-нормальному. Почему у меня получилось так? Это благодаря моим друзьям, которые мне не вовремя поставили провода. Инвертор пришел в одно время, батарейки в другое. И только спустя длительное... Количество времени мои друзья из Вильнюса прислали мне проводочки. За что им отдельное спасибо. Но прислали же в конце концов. вот и Поэтому я пред... первоначально подсоединился каким-то таким халтурой, которая у меня была. И даже неправильно, скажем так, без таких красивых клем. В общем, это был реальный боевой колхоз. Но это отработало две недели. Было очень интересно. И вот сейчас, когда пришли нормальные провода, можно все сделать по человечески проверяем плюс нарисован на плесегласе плюс у меня затягиваем без фанатизма но крепко вообще-то конечно там есть в инструкции усилия динамометрическая но я вы смотрел когда тянул первый раз поэтому помню примерно сколько там килограмм на миллиметр квадратный так вы конечно друзья спросите волков ты же не сертифицированный специалист по подсоединению двух проводочков плюса и минуса, как же так? Кто же тебе разрешил вешать дома батарейный инвертор? Друзья, ну суть в том, что если бы я не был бы инженером Харьковского авиационного института, я, может быть, бы и не смог, но так как нас в УЗИ учили всему, вот, и я крайне признателен моему, сейчас он уже университетом занимается, называется, за полученное образование. Оно великолепно, оно позволило мне разобраться в гидравлике в свое время. Я далек от авиации. Но. Эй, только что на планере летаю. Позволило разобраться в гидравлике. Позволяет разобраться, как вешать вот всякие такие штуки, как вообще конструировать такие системы. Вуаля, готово. Чтобы наш инвертор заработал, нам осталось соединить вот этот наш разъем Андерсона э, с разъемом Андерсона на батарейке. Должно побахнуть. Ну, кстати, пока открыт, коротко о самом инвентаре. Это э, Smash AniBoy, очень известная фирма немецкая, которая изготовила огромное количество инверторов. Она, собственно, пионер в производстве таких мощных инверторов. Это на 4,6 кВт э, постоянной мощности. Пиковое это может быть до 12 кратковременно. То есть он, ну, в, вот мой дом он вполне может себе питать. А, опять же, э, высоковольтный инвертор, который делают из 300 вольт солнечных батарей. 220 вот сверху тоже СМА все это завязано на вот этот вот СМА Energy Meter, который считает сколько идет в сеть, сколько и сети ну и позволяет, скажем так, этой системе самобалансироваться, чтобы не отдавать ничего в сеть когда это можно потреблять все от солнца, кстати солнце сейчас как вы видите не особо то есть но энергия вырабатывается я вам даже потом покажу сколько в отличие от кучи китайских клонов, которые сейчас производятся Здесь, ну вот, вы можете посмотреть на схемотехнику, здесь все крайне крепко и надежно. То есть, действительно, там алюминиевый корпус крепкий, э, такая схемотехника, которая там не вот ну, из говна и палок, а хорошо сделанная. Этот инвертор, извините, весит там килограмм 36, по-моему, или 40. То есть, он действительно сделан очень крепко, очень надежно, чтобы он работал там не 5 лет и сдохнет, как там все шутят. Говорят, да, эти ваши инверторы, ваши батарейки, это там, как это я уже сказал, стеклянный хребт на полчаса не так если покупать как я не стоп, настолько богат чтобы покупать дешевые вещи штука не дешевая она стоит там по две евро что ли но она будет служить не один десяток лет это точно закрывается это все вот такой замечательной желтенькой крышечкой друзья вы спросите зачем вот эта красная все-таки хрень сверху которая там 600 вольт что-то там с панелями делает почему нельзя сразу брать и заряжать батарейки дело в том что так в принципе было раньше когда были вот эти батарейные инверторы и солнечные модули сразу заряжали батарейки но дело в том что мир изменился в современном мире вот такие решения крайне редкие когда э, дом запитывается еще и батарейкой дело в том что в основном ставят вот эти высоковольтные инверторы они дешевые простые э, и достаточно эффективные то есть вы передаете э, на, по высокому напряжению энергию и в этом случае там батарея э, солнечная панель подключается тоненьким проводочком ну, вот, собственно. Проводочки видны, которыми она подключается к, ну, инвертор подключается к солнечным панелям. Все это некоторым образом позволяет систему удешевить. И действительно, большинству домохозяйств достаточно просто, что у них есть солнечная панель на крыше, такой инвертор. И он днем позволяет уменьшить расходы от электросетей. Ну, или, допустим, как в Литве делают, вы отдаете в сеть, и сеть считается такой огромной батарейкой. И дальше вы зимой берете из сети. Но это уже стоит не столько, сколько вы обычно покупаете эту энергию, а типа там вы берете, платите какие-то деньги за хранение. Тоже вполне себе хорошее решение. Почему я решил выбрать решение с батарейным инвертором? Это все жена. Изначально у меня как раз была система с маленькой высоковольтной батарейкой, которая немножечко накапливала энергию днем чуть-чуть давала как-то энергию дому вечером то есть я в принципе вот эту всю энергию которая была собирал но как вы знаете у нас мир немножко поменялся и э, осенью как-то мы купили консервов на всякий случай и жена говорит а если у нас э, пропадет электричество что мы будем делать давай купим генератор я посмотрел, сколько стоит генератор будет да нафиг нам генератор давай мы нас же дом солнечные панели и так далее давай уж как-то мечтали об автономном доме продолжим эту мечту но я зимой засел за исследование рынка, что появилось там за те 8 лет, чем не... ну, я 8 лет назад ставил свою систему, увидел, что появились прекрасные вот эти батареи Сигаса, что вот этот вот аппарат обновили, раньше к нему нужен был такой чищу чемодан для программирования, а сейчас он с телефона программируется. То есть многие вещи ушли вперед, но я решил, почему бы нет. И купил, и вот сейчас вот мы посмотрим, как это заработает. Интриги не будет, потому что это уже работало. Но, по крайней мере, вот я думаю, что бабах, который может быть при включении разъема Андерсона, э -э я вам покажу. Здесь по уму должен быть предохранитель, то есть, должен стоять предохранитель и вот такой тумблер, который включает и выключает всю эту систему. Но дело в том, что этот предохранитель и тумблер стоит там что-то под 400 евро, если брать правильные, а в батарейках в этих предохранитель уже встроен. То есть, мне в принципе предохранитель как таковой не нужен. Ну а тумблер, ну что, ну вот, смотрите. так. Да барейки полаук, Плюс с минусом не перепутать. Китай И... Бах. Труппа типа бах. Бо. Свет недолго. Оп. Все. Воля. Вот так это должна батарейка стоять. Жена, конечно, сильно против. Она говорит, что это портит дом. Вообще, вот эта вся конструкция, это какой-то... Заходишь в дом и сразу ужас. Но я считаю, заходишь в дом и сразу праздник. Смотришь, сколько... Счастье тут установлено, и очень даже радуешься. Хотя, конечно, батарейку я, скорее всего, переставлю через некоторое время в подвал, только для этого нужно подвал внизу э, отремонтировать. Здесь можно пробить прям сквозное вот такое отверстие вниз. Нужно всего лишь там 3 метра провода, сейчас у меня 2, то есть придется немножко провод новый купить, то есть разъемы эти все заказать, сделать заново. Но я думаю, что подвал мы раньше, чем через пару лет не отремонтируем, поэтому в ближайшие 2 года я буду любоваться на эти батарейки каждое утро включаем для, для начала нужно дать подачу соединить его с сетью вот так работать не будет у этой машинки есть два режима работы первый когда автономный и у нас есть специальный тумблер который на который перекомментирована эта система в случае если отключится свет в доме к сожалению он не может автоматически сам переключиться но это в силу регулирования сетей, потому что, ну, если батарейный инвертор будет все время генерировать энергию и, например, пропадет энергия, но она будет сообщаться, система будет сообщаться с сетью, придет какой-то электрик, отключит все и будет что-то делать в этот момент, наш инвертор его бабахнет, это будет очень некрасиво, поэтому здесь все достаточно строго. Высоковольтные инверторы, вот эти красненькие, они понимают, что нет сети, они сразу не работают, этот, если нет сети, вот в режиме, в котором он сейчас подключен, тоже отключится. Но мы можем отключить сеть принудительно и тогда переключить его в режим, когда нет сети, и дом будет в этом случае автономным. То есть, такой режим тоже есть, он тоже настроен ну, на определенном тумблере нашего дома. Чтобы это происходило в автоматическом режиме, нужен отдельный шкафчик, который стоит отдельных денег, но так как все-таки это такой совсем уж теоретический элемент. То есть, во Франции у нас свет отключали один раз, а то и на 15 минут. Ну, ну вот, вот есть и хорошо. Мне нравится. Случай как раз апоколапсиса. Венус 1, 2, 3. А, о! Заработало. Не знаю, друзья, слышно вам или нет, но эта штука зажгла огонь, э, все зелененькие огонечки и загудела. А, сейчас вот эта лампочка показывает, что батарея разряжена более чем на 50%. И это действительно так, потому что у нас шел дождь вчера весь день и так далее. Батарейку мы просадили, она меньше половины, но сейчас она за день зарядится. Паспорное небо с утра было как раз поводом все это дело подключить. 4 киловатта на данный момент времени идет у нас в батарейку. Но ну, вы можете посмотреть, что на улице, я даже прямым кадром сниму, чтобы не было обвинения в монтаже, солнца в общем-то нету, то есть есть тучки с солнцем. Вот такое. О, кстати, даже есть радуга на горизонте. И сейчас я вам покажу, как раз... О, кстати, вот сейчас выглянет солнышко, и вы увидите, что до 4,6 киловатта, до максимума, скорее всего, сейчас дойдет батарейка. О, как раз 4,5,9,7. Больше не даст, потому что стоит у нас ограничение 4,6, установленное программно. Вот такой замечательный инвертор. 4,6 киловатта сейчас идет в батарейку. И это при том, что сейчас висит весь дом на в солнечных панелях то есть работает тепловой насос который сейчас жрет около киловатта там холодильники их два там чайники фигайники в общем все весь дом работает и еще идет зарядка э, вот этих батарей и от них дом будет питаться потом ночью и сколько он может питаться здесь 26 киловатт-часов энергии. плюс внизу у меня еще в подвале стоит еще одна батарейка на 10 киловатт-часов старая ну 7 лет ей уже при этом она прекрасно работает вот она эта батарейка, на данный момент она не заряжается, потому что основ... по приоритету заряжается сначала верхняя, потом будет заряжаться нижняя. И вот высоковольтный инвертор, видите насколько он меньше, он правда на 2,5 киловатта, ну половина мощности того по факту, но насколько он меньше из-за вот этой вот именно использования высоковольтной технологии. Высоковольтный инвертор первой части системы. То есть, сейчас система состоит из двух частей. То есть, это как бы старая конструкция, половина крыши и новая конструкция, вторая половина крыши. Несмотря на осенний свет, вакуумные коллекторы вполне себе, видите, вырабатывают энергию и греет воду. Это у нас теплоаккумулятор на 750 литров водички, в которой складывается накопленное тепло от солнца, тепло от камина и стоит газовый котел, который, если уж совсем все плохо подключается работе. Прочитав про кучу вариантов отопления, технологий и так далее, я решил, что начну менять все, но потихоньку. От газа отказаться, отказываться на первом этапе мы не решились, и основой будущей системы стал газовый котел с фирмы Veisman, который был соединен с теплоаккумулятором на 750 литров, в который можно было добавить солнечные панели, вакуумные трубки и еще дополнительный сточек водяной камин. Так и получилось. Вот эта вот труба от водяного, от камина с водяным контуром. Если вы думаете, что камин это только красивый огонечек по вечерам, там, полежка, э, люмочка кальвадоса. 374 градуса в топке. Ого, хорошо все. Сухие дрова, хорошие Да, друзья, э, что значит 374 градуса в топке? Это значит, что э, дрова горят весело, довольно энергично дают э, тепло теплоносителю. И при таком горении... У вас стекло чистое, потому что все проблемы с камином, с водяным контуром возникают тогда, когда у вас низкая температура в топке, и на стекло начинают осаживаться продукты горения. Камины иногда нужно чистить, и для этого вызывается настоящий боевой трубочист. Это циркуляционный насос, манометр давления, температурку посмотреть. Вот это самая главная вещь, когда говорят, что камины на водяном, с водяным контуром говно, это потому что руки у кого-то из жопы растут. Эта штука, смеситель, она позволяет поддерживать сразу же при старте нормальную температуру в топке. То есть топка должна быть нагретая. Для этого у нас вот обкладочка из шамота. И там с той стороны, конечно, у нас как раз рубашка водяная. И стекло, как видите, двойное. То есть оно не одинарное, оно двойное. Сейчас мы его почистим. И оно, когда вот это стекло не мылось где-то с... Наверное, с полгода. Ну, долго. То есть, это, это, у нас стекло, мы его не, не каждую неделю моем. Так вот, э, трехходовой клапан позволяет довольно быстро нагреть топку. То есть, не образуется конденсат, не гниет, не горит все это. Э, металл не корродирует. И тогда камин служит долго. То есть, вот те, кто экономит на этом клапане, стоит он, может быть, евро 150. В... Эээ не экономьте, это очень важнейшая штука на самом деле вашего камина, он Настроен на 70 градусов и как только камин разгорелся он не дает воде циркулировать сразу то есть он ждет сначала когда разогреется водичка до 70 потом начинает потихонечку подмешивать холодную и отправлять теплую воду нам нагретую до 70 градусов на хранение, вот там на первом этаже у нас стоит бойлер, который, который так сказать накапливает энергию Поэтому дрова являются, считаются во Франции возобновляемым источником энергии. Они вырастают. И вырастают они, кстати, очень интенсивно. Я вот рублю, периодически орех подрезаю, еще что-то здесь деревья. Вот это вот пока все. Пока все еще, что у меня выросло на участке, я держег. Но можно сходить в лес и вернуться с дровами. Это как раз тот случай, когда вдруг кончится вот этот газ. Вот этот газовый бидон. Здесь тонна 200 газа. И то на 200 газов мне обходилось в свое время 1200 евро. И таких бидонов я заправил в первый год зимовки 3. И после этого решил, что ну его в жопу этот газ. И вот эта вся реинновация моего дома была как раз затеяна под эгидой отказаться от газа. Что я удачно и сделал. Теперь этот газ у меня исключительно в резерве. То есть когда совсем вот лень камин сжечь. Там вот просто вот, вот лень и все. Тогда врубается газ и... Горит в топке. И вкратце покажу, что же заезжает в такую погоду нашей батарейки. Как раз идеально сейчас работает на рассеянный солнечный свет вот эти панели стекло-стекло. Вот маленький инвертор, который просто был куплен дополнительно к тому, чтобы не пропадала энергия с дровяного сарая. Видите, Пришлось сделать летнюю кухню дровяной сарачек, но надо бы уж было чем-то покрыть. Я посчитал, сколько стоит черепица и все остальное. Я понял, что... Мне дешевле покрыть солнечными панелями, которые уже есть. Вот производитель панели Solitec, литовская фирма. Хорошие, прекрасные панельки класса стекло-стекло. И они вот у нас как раз по технологии sol сделаны. Они кладутся на, э, как черепица на крышу. И вот они между собой замыкаются вот этим замочком и лежат друг на дружке. Что позволяет покрывать крышу и они реально заменяют кровлю. Ну, Сыраюшка, конечно, это мелочь. По сравнению с основной системой, вот как она выглядит. Первая часть системы, это 24 панельки были. Ну и они дают, должны выдавать в теории 6 киловатт, дают где-то около 4. И вот довесочек мы достелили еще кусочек как раз недавно. Это еще порядка 3-4 киловатт. Вторая, так сказать, очередь нашей солнечной электростанции. Вот это работает на один высоковольтный инвертор, он в подвале. Это работает на второй высоковольтный инвертор. Потому что, почему их два? Ну, потому что мощность инверторов тоже не бесконечна. Они могут там в районе 6 киловатт переваривать. Ну, поэтому у меня все к некоторым запасам сделано. Вот эти вот солнечные панельки. Даже в такую погоду, как вы видите, то солнышко, то неизвестно что, прекрасно заряжают мой дом энергией и позволяет ее не покупать а еще и продавать потому что когда зарядятся батарейки мы начнем через вот эту будку отдавать в сеть и будем получать по 6 евро центов за каждый киловатт естественно друзья что все эти э, изыски солнечной энергии оптимальны в определенном климате то есть э, у нас 300 солнечных дней в году и поэтому это имеет смысл у нас э, нету зимой снега ну он выпадает там лежит максимум две недели Сразу же тает, поэтому панели не закрываются снегом. И это тоже вносит определенное количество дней в выработку. И тепло. Вот смотрите, можно бегать в шортах. Сегодня замечательный волновый день. Вот здесь, вот видите, радуга висит прекрасная. Сейчас мы полетим на планере. Волновая погода, можно будет выбраться выше облаков, забраться на 5800 метров. Можете какой-нибудь кадр в видео вставлю, чтобы вам было весело. Да, рай на земле, и почему это выбрал место я для жизни, просто повезло. То есть я приехал сюда как-то летать, совершенно случайно, друг меня, Александр, позвал. И вот так прижился шарик. Очень, -очень доволен от этого. И, наверное, будьте, мечтайте, потому что я проезжал мимо этого городочка, и посмотрел на него, и думаю, вот это место, где я хотел бы жить. Я тогда даже ни денег не было, чтобы это купить, ничего, я просто думаю, вот как бы было бы хорошо. Вот так закинул эту мысль, Литва она через пару лет расцвела, и бац, и теперь, вот видите, я здесь живу. Ну и, кстати, вот еще одна батарейка стоит. Вот эта батарейка жрет, зараза, 20 киловатт, то есть вот в этой машине батарейка 20 киловатт-часов, и она заряжается тоже, вот видите, сейчас подключена к сети. И солнышко грузит ее, чтобы можно было поехать куда-нибудь и покататься на солнечном свете. машина машиной я крайне доволен. Э -э, батарейка здесь достаточно маленькая. Пробег у нее ограничен 150 километров. Но у нее есть там такой сзади чемоданчик. Он уже прям встроен Range экченджер называется. Э -э, и вот здесь есть бак топливный. Вот здесь можно залить 8 литров бензина. И... Залив 8 метров бензина, проехать еще 150 километров. При этом электромобиль считается абсолютно официальным электромобилем, пользуется всеми льготами и так далее. Это просто считается, ну, такой далетный двигатель. Очень удобная опция. Э -э Я практически не пользуюсь этим двигателем. Постоянно мы ну, ездим здесь где-нибудь недалеко. То есть на полную дистанцию редко. Но когда нужно поехать куда-нибудь далеко, мы просто заправляем еще топливо и доезжаем, куда бы мы не хотели. И, конечно, для дальних поездок наш... Любимая Т4, моя самая любимая на свете машина. Дай вселенная здоровья друзьям, которые поддерживают ее в нормальном состоянии. И я на ней катаюсь на планере, вожу на всякие соревнования и живу в ней, потому что в ней раскладывается сиденья. Ну, то есть это мой дом на колесах. К вопросу: что это? Друзья, вы не поверите, но нашлись дебилы, которые говорят: Игорь Владимирович, вы кто это? Из Z-образных, что ли? Почему вы букву В наклеили на машину? А теперь подумайте, друзья, Игорь Волков и немножко латинскими буквами так осмыслите и поймите, что на международных соревнованиях машина должна оборудована быть буквочками. Я думаю, я ответил на вопросы. Иногда, прежде чем хамить в комментариях и писать всякую пургу, нужно просто чуть-чуть включить голову и подумать. Пишите, друзья, нужны ли вам видео про автономный дом. Я вскользь все рассказал. У меня нас снято уже много материала, чтобы все это рассказать подробнее. А тем, кто говорит, что это никогда не окупится, ну в моем случае расчетная окупаемость этой системы там около 10 лет. Даже если не окупится, это великолепное хобби. Я получил несказанное удовольствие от конструирования, сборки этой системы. Кстати, насчет окупится, в моем случае, когда я все собирал сам. Конечно, если вы закажете эту сборку через фирму, ну это, наверное, увеличит раза в полтора-два период окупаемости и, наверное, сделает этот процесс бессмысленным. Но вот в моем конкретном случае, так как я инженер, так как я люблю работать руками и головой, и многим добился в жизни от этого. Я собрал себе такую систему, могу в любой момент перейти на автономное э, житие, так сказать, без внешних источников энергии, и рад этому, потому что я могу. Иногда спрашивают, зачем ты это сделал? Потому что могу. Дай вам Бог, чтобы вы тоже могли делать то, что вы хотите. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов!